здравствуйте дорогие друзья я желаю вам здоровья и счастья но для здоровья нам нужно кое-что сделать нужно поднять шумиху вокруг лечения звуком когда-то эдгар кейси более известный как спящий пророк сделал интересное предсказание в будущем людей будут лечить исключительно звуком согласно его пророчества в будущем исчезнут все известные нам виды терапии, останется только звук. Причем научные какие-то работы велись все это время. Американский ученый Томас Будзинский изобрел множество нейроакустических программ, способных справиться с синдромом рассеянного внимания, снять алкогольную зависимость, купировать приступы эпилепсии, шизофрении. Но за пределами США его работы неизвестны. А в США нейроакустическая стимуляция уже используется для лечения и детей, и взрослых. Особенно широко распространился метод доктора Томатиса. Ну, в основе этого метода лежит нейроакустическое воздействие. В основном у нас лечат детей-аутистов этим методом стоит это 20 тысяч само прослушивание вот этого вот нейроакустического стимулятора и плюс еще предварительные какие-то обследования короче тысяч 1030 нужно плюс еще потом это нужно повторять сразу не сработает это вот вы 15 дней по 2 часа ребенка заставляете там слушать Потом чуть-чуть отдохнули еще 10 дней. Ну, там уже чуть дешевле. Потом чуть-чуть отдохнули еще 10 дней. Но как бы не у всех есть такие деньги, чтобы лечить своих детей. А ведь по факту там не так много работ. И все это должно быть в обычной детской поликлинике. Чтобы врач-педиатр знал это все, принимая детей-аутистов, он бы мог их там или куда-то направить, или самостоятельно это воздействие проводить, чтобы оно вот помогало, потому что оно реально помогает. По отзывам это гораздо эффективнее, чем работы там с дефектологами, логопедами. Это вот реально помогает, хотя, казалось бы, ну ребенок же просто слушает, но через ухо можно воздействовать очень серьезно. И... Наша мировая мафия это знает, поэтому, чтобы испортить наше здоровье, 60 лет назад приняли стандарт, по которому вся музыка у нас исполняется на частоте 440 Гц. До того, в принципе, в эпоху барокко предпочитали 415 Гц. Она как-то больше сочеталась с классицизмом, с той музыкой. Современные исполнители могут даже превысить эту частоту. Но самой лучшей и самой даже лечебной является частота 432 Гц. Еще в Древней Греции, начиная от Платона, Гиппократа, Аристотеля, Пифагора и других великих мыслителей, использовалась эта частота для воздействия на человека, и они прям вылечивали очень многих людей именно силой музыки с такой частотой. Причем Антонио Страдивари создавал свои скрипки именно в настройке на 432 Гц. Звучание 432 более спокойное, тёплое. Его чувствуешь всем сердцем. Архаичные египетские инструменты, которые были обнаружены до сих пор, в основном были настроены на 432 Гц. В Древней Греции музыкальные инструменты были преимущественно настроены на 432 Гц, но текущая настройка музыки на основе 440 Гц не гармонирует ни на одном уровне и не соответствует космическому движению ритму или естественной вибрации. Впервые попытались изменить волны в 1884 году, но усилиями Джузеппе Верди сохранили прежний строй, после чего настройка Ля-432 Герц именовалась Вердиевским строем. В дальнейшем лидер в управлении массами Геббельс пересмотрел стандарт на 440 Герц эта частота сильнее всего воздействует на мозг человека. Может быть использована для, исп... для управления большим количеством людей и пропагандой нацизма. То есть, если лишить человеческий организм естественной настройки и поднять натуральный тон немного выше, то мозг будет регулярно получать раздражение. Люди перестанут развиваться Появится множество психических отклонений. Человек начнет закрываться в себе. Им станет гораздо легче руководить. И это стало основной причиной, почему нацисты приняли новую частоту ноты «ля», То есть 440 герц В 40 году власти США ввели настрой в 440 герц во всем мире. И в 53-м году он стал стандартом. Замена частоты 432 на 440 объясняется культом музыкального контроля. Войной фонда Рокфеллера по контролю сознания путем замены и наложения частоты 440 Гц вместо стандартной естественной настройки. Причем частота 440 Гц конфликтует с энергетическими центрами человека. Музыкальная индустрия использует введение этой частоты для влияния на население, чтобы добиться больше агрессии, психосоциальной агитации и эмоционального дистресса, приводящего людей к физическим болезням. Такая музыка также может генерировать нездоровые эффекты или антиобщественное поведение, разлад сознаний человека. Я нашла онлайн-конвертер, но тут как бы можно в установках, в настройках поставить, что я хочу 432 герц, Но это точно ли это будет ЛЯ-432? Кто в этом разбирается, напишите, пожалуйста. И если кто знает, как обрабатывать звук по томатису, то тоже напишите, потому что я пыталась обрабатывать вот через этот конвертер э, Моцарта. Действительно разное звучание. Так вот на 440 слушаешь, как будто кто-то эту скрипку мучает. Такой противный звук. А на 432 уже прям помягче, приятнее. И если уже лечить ребенка звуками Моцарта, то, наверное, сначала обрабатывать их нужно. А кто знает, как это делал Томат, напишите, пожалуйста, дайте ссылку, как-то бы разобраться в этом.